Коллеги, ну а теперь давайте поговорим о том, о а чем же так прекрасен второй уровень. Итак, на нем мы с вами разберем дополнительные приспособления в работе ортодонта, то есть всякие чейны, пружинки и так далее. То есть, а как их использовать так, чтобы получить именно тот эффект, которого мы с вами ожидаем. Ортодонтические инструменты, как их выбрать, как их использовать, чтобы работать с удовольствием. Все это мы с вами тоже разберем. Также поговорим про позиционирование брекетов тонкости, нюансы, чтобы минимально что-то потом переклеивать и понимать основные принципы и получить классный результат для каждого пациента. Конечно, мы с вами разберем изгибы на дугах, потому что, ну, какие бы ни были классные брекеты, все равно изгибы на дугах от них никуда не деться. Завершение лечения, ретенцию, Снятие бракетов, чтобы это было максимально комфортно для пациента И чтобы результат был стабилен и Мы с вами разберем, как выбирать щечные трубки на маляр и проводить сепарацию Это вообще две такие темы, покрытые мраком И никто не знает, что с этим делать, как как-то информации очень малая, она такая неоднозначная А мы с вами в этом разберемся Как работать с каталогом ортодонтической продукции То есть вот с этой вот толстой книгой И что-то много-много каких-то всяких цифр Что-то дуги, брекеты, какие-то там еще что-то То есть как в этом вообще разобраться И как взаимодействовать качественно с представителем компании В которой вы заказываете брекеты и все наши с вами расходные материалы Как работать в PowerPoint и Keynote Две программы для создания презентаций Чтобы классно презентовать наши с вами планы лечения по чтобы наши с вами пациенты понимали, что мы для них делаем И принимали наши с вами планы лечения Разобщающие накладки, эластики Тоже очень тема неоднозначная Разберемся во всем честно и откровенно, без воды ну, В общем, как всегда Поговорим про мини-винты Также вас ждет 5 уроков от экспертов, которые будут посвящены биомеханике, работе с элайнерами, лечению детей и подростков, как получить первый класс по клыкам в любой ситуации и также как проводить лечение с удалением. Друзья, ну очень все насыщенно, интересно, вкусно, поэтому жду вас с нетерпением и до встречи!